Приветствую вас на нашей еженедельной встрече. К сожалению, я забыл принести печенки. <связать> неблагодарный волк! Это не основная же причина, по которой вы пришли. Ладно, давайте начнем. Кто будет первым? Я начну. Привет, я Чернорук. И я Завоеватель. Привет, Чернорук. Много лет я пытался вернуться к корням, прекратить убивать древнее, жаждать силу, прекратить мою страсть к ломанием голов, превращать черепа в пыль, бросать с обрыва. смотреть, как они истекают кровью. Чернорук, думай о хорошем. О, да, простите. Ну ладно, я не убивал уже почти 20 дней, а еще я нашел хобби. И что за хобби? РАДУГА! Ладно, хотя я не уверен, что это хобби, спасибо, чернорук. Гром, а что у тебя? <pper noise> ну, ладно, это уже лучше. Почему он никогда не говорит? Гулдан, будь толерант, каждый должен говорить, когда он к этому будет готов. Я знаю, ты хочешь поделиться, но мы должны дать слово другим. Но я хочу поделиться с вами демонической кровью. Ну же, парни, я знаю, вы хотите ее попробовать. Ты больше не будешь болеть, а девушки будут любить тебя. Видите, вот почему эта встреча нелепа. Ты позволяешь тупым оркам захватывать мир со своими абсурдными идеями. Я имею в виду, зачем нам избавляться от жажды силы, если здесь сидят такие идиоты, как он, пытающиеся отравить нас демонической кровью. А что ты хочешь от меня? Хочешь, чтобы я вернулся в прошлое и не выпил ее? Как будто я могу это сделать. Ты вообще знаешь, каково быть зеленым? Я больше никогда не смогу стать прежним. Извиняюсь, простите. Как я только мог заставить вас пить кровь. Я больше не буду. И вот, здесь сотни золотых. Держи. Да знаешь что, хватит уже! Я клянусь перед всей вселенной, я убью тебя! Эй, хватит! Мы здесь не для того, чтобы побивать друг друга. Для этого у нас есть телевизор. Мы здесь, чтобы стать лучше. Давайте немного остынем и пусть выступит новичок. Да, да. Хорошо. Меня зовут Горош. И я завоеватель. Привет, хорош! Годами я возглавлял свою армию в погоне за властью. И здесь я, чтобы стать рядом с величайшими завоевателями, которых знал мир. Но все, что я вижу, несколько сосунков, плачущихся по мамке. Кого ты назвал сосунков? Я могу отрубить тебе рока, потом извиниться и стать тебе лучшим другом. Точно же, Нерзу, ты можешь открыть портал в другой мир. Каргот, у тебя меч вместо руки и тебе даже не больно. Килл -рок. ну ты, ну кроме твоего глаза, которые могут призвать чернокнижники, я и не знаю, что можешь делать. И пап, в смысле Гром, твоя ярость способна изменить мир. Кто это? Он, наверное, работает на ФБР. А, а стоп, а что за ФБР? Без понятия, друзья мои, сейчас не время сидеть, сложа руки, и плакаться было Я говорю о ваших внутренних демонах и стремлении к мощи. Присоединитесь ко мне, чтобы свернуть Богом забытую Орду. Я так их ненавижу, а вы лучшие воины на свете. Вместе мы покажем им, кто здесь хозяин. Вы понимаете? <calendars> <раз sûr> не, <раз matching> я не понимаю, что он несет, но я хочу идти с ним до конца! Что? О нет! Кто со мной? Давайте проясним, а там будут печенки? Эм, конечно. А радуги? Эм, заткнись радуги... уже и пошли убьем их. Е! Дерьмо! Я должен был принести печенки.